Черная пятница и у нас, прям с сегодняшнего дня и на протяжении целой недели вы можете получить скидки на продукцию компании «Тибетская формула». На все мои видео-вебинары, а также на сувенирную и подарочную продукцию эзотерических атрибутов школы Кайлас. Прямо сегодня переходите по ссылке, которая расположена под данным видео и приобретайте продукцию с большими скидками специально для вашего здоровья, специально для вашей жизни и специально для радости вашим близким.